Банде Гурупата Дандам Бхакта Бинда Банде प के पाந்து பத்த பாने பஷनन ந முக்க कर ДИСНА БАКТИ ПАДЕ ДЕВИ САТТВАТВАИ НАМО НАМА НАРАЙРА НА НАМАСКИТТВА НАРАНЧАИВА НАРАТТАМА ДЕВИНСАРА СВАТИНГ ВЕСАМ ТАТО ВЙОДИРАТ САНКИРТАНЕ КИСНА КАТУ ПАДИСЯ ГОРИЯ ПАТРУСЬВА ПРАКАСАНЕЧА САДАНУРАКТА ГУРУ БАКТИ Бхакти-прамадакшья го дарун дейям сада паривабакнавиштудухам тетас сива виренчанутам сараньям бхита ти хам банде Бисфоргита, камепико поводушва дрши, порунану рагуро, сосагуро, сару муртихи, сарадхика муикада, кифанкуроси, си-кишна чайтана, прахунита, анандо, Шия Дхайта Валадхарасива Кришна Кришна Кришна Кришна Азанулмитабужо канокаха бодато шанкитане копиторо камала я такшо вишам баруди жа баруд жуго дармупалу банде ягатпурья кару Кришна Харе Кришна Кришна Хари Рам, Хари Рам, Раму Рам, Хари. భವරಪసధనరాනம் గంగాతరంగరමනయ ජట කලාಪం గௌರനరంతవిವಶిහි Ваги саджошо бадане лакшми жасча бакшаси жасьястиде памнишинга Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Хари РАМ РАМ МАХАДИ ХАРЕ Я СЬАСТИ БАКТИР БАГВАТИ АКИНЧАНА САРАБГУНАИ СТАТРА САМАСАТИ СРАХА ХАРУ АБХАКТА шукуто МАХАДГУНА МАНА РАТИ НА СТО ДХАВАТО ВИ Я СЬАСТИ АКИНЧАНА Саравагуна и стат Шати Сураха Хару Авахата Шакуто Дхабато Вай. Годия Гостиботи Сисилабхактиши Данто Сарашату Гушамитхур Богупад Параманкса Гууди Гушчипати сиси лабакти сиданта сарасвати госами таго бхупхупат сказал, что без понимания гурута мы не сможем начать баджан. Гууди Гушчипати сиси лабакти сиданта сарасвати госами таго бхупхупат сказал, что если мы не утвердились в Гуру -татве, Гу Татве, то мы не можем начать Харибаджан. Это невозможно. Кто такой Гуру? -а? Тот, кто все время занят Бхагаватсавой. И из 24 часов в сутках кто постоянно занят в Харигу, Гуру -а? -ва кто постоянно что-то делает для Бхагавана и всего, что связано с Ним, Он есть, Гуру Вайшнав Гуру. Шрила Прабхупад говорит, что даже часть секунды в жизни Садхгуру никогда не пропадает зря, что в жизни Садхгуру мы не можем найти, что даже какая-то секунда, минута времени пропадает зря. Это невозможно. Шила Прабхупад много раз говорил, что те, кто гуру вечного, они могут видеть последствия всего. Например, обусловленная душа стремится к каким-то наслаждениям. Ну, не, не всегда, но были точно сказать всегда, что обусловленная душа у них, они всегда стремятся к наслаждениям, но те, кто хочет стать саду, И вот те, кто пытаются стать ваишнавами, те, кто хотят совершать харинаму, совершать баджин для них особо. Нашила Прабху подговорить, что ваишнавы, например, они чувствуют какое-то влечение к чему-то. Они должны думать о последствиях всего этого. Например, мы хотим чем-то наслаждаться, но после наслаждения этим, что случится? Шила Бхабхат много раз говорил, особенно те, кто находится в отреченном укладе жизни, те, кто хотят обрести Бхагавана уже в этой жизни, те, кто не хотят ждать следующей жизни, не хотят рисковать следующей жизни, жизни то вот для них много раз я говорил такую шлоку, И вот для таких э, отреченных им э, э, не запрещено встречаться с какими-то царями, с э, какими-то объектами наслаждения. Кто? Для, для юшита юшит это то, на что мы смотрим с наслаждением и с желанием наслаждаться. И вот э, Вашнав, тот, кто, у кого есть всегда Гуру Даршан, есть два вида Даршана. Один Майя Даршан и другой Гу Гу Гуру Даршан. И вот в нашей жизни есть два вида Даршана. Первый – это Майя Даршан. В Лени Майя и все, что мы видим с чувством наслаждения, это называется Майя Даршан а второй Гуру Даршан и чистые Гуру Ваишнавы у них всегда есть Гуру Даршан, они, они всегда следуют такому Вайкунха Даршана. Гуру Даршан значит Вайкунха Даршан. И вот те, кто чистые Гуру Вешнавы, они даже в негативной ситуации видят позитивное. Это зовется Вайкунтха Даршан даже в совсем плохой ситуации, они видят что-то хорошее. И вот Вайкунтха Даршан значит позитивный Даршан. Вайкунтха Даршан значит, значит Гур Даршан. Гуру Даршан значит все объекты, люди. А куда бы мы ни смотрели, мы должны видеть это как то, что можно занять в Гурусове, даже нашу жену, детей, прочих родственников, все, что у нас есть в нашей жизни, мы должны не должны думать, что это для нашего наслаждения, а должны думать, что все это должно использоваться в служении Гуру, это Гуру Дашин. И вот такой Гуру Дашин, если мы развьем в своей жизни, то Швичи Тани Моха Прабудаста дает такое наставление. И вот это мое наставление вам, что вы можете стать гуру. Это мое наставление вам. Станьте гуру и пытайтесь спасти всех этих обусловленных душ. Можно вспомнить, что Пахопад говорил, что мы, Гаудии всегда готовы тратить литры и литры крови для освобождения обычных людей, обусловленных душ. Шачатани Махапрабху дал такое наставление. Нет, это мое наставление. Вам станьте гуру. Пытайтесь спасти всех обусловленных душ. Это его наставление. Сила много раз говорил. Не пытайтесь действовать как Гуру. Если вы находитесь в обусловленном состоянии, если сами вы в обусловленном состоянии, то не пытайтесь действовать как Гуру. Много раз Сила говорил. В харикатхе тоже Сила говорил что те, кто не способны повторять Чистое Святое Имя, помните, <coughs> те, кто не способны повторять Чистое Святое Имя, если они дают дикшу другим, они все могут попасть в ад. И вот с если кто-то хочет действовать как гуру, это очень опасно. И... и такие люди, их последователи, они все попадают в ад. И вот Ищила Пабхупад говорит обманывать людей, то и... есть То есть просто обманывать людей — это не деятельность Гуру. Только тогда, когда вы получили полную милость вашего Гуру. Например, если я обрел полную милость Чила Бхакти Памут Пури Дагасе говорит, что если вы обрели полную милость чистого Садгуру, тогда нет никакой проблемы. И вот Пахопад говорит, что если, если вы не получили полной милости, милости Гоопад Падмейн, но хотите вы стать гуру каким-то очаре, то в этом ничего хорошего нет, и, вы и вы такие вы люди, их последователи вы не вы окажутся в аду вскоре. И таким образом, все время, мы должны думать и, и, и иметь Гуру Даршан везде. Все, что, на все, что мы не смо... все, на что мы смотрим, мы не должны смотреть наслажденческим настроением. Мы должны видеть Гуру везде, у нас должен быть Гуру Даршан. И вот Шила говорит, что пока мы не утвердились в Гулу мы не можем совершать Гулу И есть множество проблем в нашей жизни. Мы можем встретиться с различными проблемами. И нет никакой гарантии, то что мы сможем стать успешными. Поскольку майя всегда как-то мешает нам но. То, Но когда мы обретем милость Шри Гуру, то Майя, она уже не сможет помешать нам. И вот те, кто полубогие, те, кто выступают против нас, особенно те, кто. Не, обычно мешают тем, кто хотят принять отреченный уклад жизни. Майя она постоянно мешает им, поскольку мы движемся против майя. Например, есть какой-то поток. течение в реке, если мы будем попытаться. Плыть против течения – это очень сложно, и вот если течение не очень сильное, то можно как-то стоит на месте, а если сильное течение, то бесполезно. И мы должны помнить, что мы вот так вот идем против Мария. Буквально плывем против потока Майя, но если наш ум и душа, они находятся в лотосных стоп, стоп Гуру под то нам не нужно беспокоиться об этом. Они помогут нам пересечь этот океан Майя. Те, кто подлинные Гуру севаки, для них нет никакой проблемы они могут запросто пересечь этот океан Майя. Я уже много раз говорил с помощью гуру бхакти и гуру очень просто преодолеть Майю. И вот, в общем, можно сказать, что мы все движемся против, против потока Майя Майя Она пытается как-то нам помешать. и те, кто чувствует себя неудобно в Мадхе или неудобно следовать наставлениям группы, но для них сложно. Они всегда чувствуют какие-то проблемы, постоянно они сталкиваются с какими-то проблемами, но для тех, у кого гудашина совершенен, у них нет никаких проблем. Я много раз говорил, что... На пути Бхаджана множество проблем возникает, know, как в случае с Прохлад Махараджаном. Или вот в жизни Радхарани постоянно какие-то проблемы возникают. Кришна Баджа значит, что постоянно какие-то сложности возникают. Кришна значит, постоянно какие-то проблемы, проблемы возникают. Это естественно. Но особенность Кришна Бхакти в том, то, что в жизни Кришна Бхакты не может быть никаких жалоб на его жизни. В этом особенность, особенность Кришна Бхакти, предного Кришны, то, что он никогда не жалуется на то, что происходило с ним, все, что бы ни происходило, не думает, что это милость Кришны. И вот они думают прямо или косвенно все происходит по воле Кришны. Мы знаем случай с Джадбараты, Бараджи Махараджи. Барат Махарадж, он был владельцем всей Баратварши. Он был очень могущественным, но этот же Барат Махарадж оставил все своих прекрасных жен, детей, дочерей, сыновей и царства. Он оставил это без всякого сожаления. Подобное с праздником. И вот здесь говорится о Преврате также. И Махараджи можно так сказать, что он оставил это без всякого сожаления, как люди, когда испражняются за не, не привязываются к своим испражнениям. Так Его оставил, вот, все царство, все богатство, без всякого сожаления. И вот, смотрите, настолько Он отречен. Смотрите, насколько отойчен Барат Макарадж или Превора, что они могли оставить все и уйти в лес, совершать Баджин. И вот Барат Вот <coughs> отправил сюда до... какой-то ашрам, но это какое-то место на территории Непала где, где река Гандаки течет, где рождаются шлагамы. У него было Гьяна Миша Бхакти. И вот он совершал свой баджин на пути Гьяна Миша Бхакти и практически достиг успеха. Год, год, год, год за годами он совершал баджин с утра до ночи. Он вставал рано утром, принимал магию в, в реке Гандаке, повторял гаитри. <coughs> Но как это было возможно для Бхарат Махараджа оказаться в иллюзии? Как это возможно, что он попал в ловушку майя? И есть много объяснений этому, но кратко расскажу об этом. Смотрите, первое. Бават Махараджа практически достиг успеха в своем баджане. Он повторил Гайтри, делал все на, в, в этом восход, во время восхода. Он созерцал Гайтри, повторял Анек прекрасным образом. И вот так он практически достиг успеха, ел фрукты цветы. Но, и вот почти достиг успеха, и тем временем, что случилось? Сюда он увидел олениху, она пила воду и тут какой-то лев, он услышал звук этого льва, и от прыгнула прыгнула итоге. Вот олененок родился, она умерла от розового сердца, а олененок поплыл уносимым течением. И вот он подумал, что ты его обязанность спасти олененка, он, не думая, прыгнул в воду и поймал этого олененка. Вытащил его из потока воды, и что И же случилось. Он заботился об этом олененке с огромной любовью, что в итоге оставил свой баджан и постоянно думал об этом олененке. Матери не было у него, не мог он пока маленький был, не мог траву есть, он пошел в деревню, организовал молоко для него, кормил молоком. И вот это олененок воспринимал Барат Махарджу как своего мать, своего отца и все, что у него было, он тут же привязался к нему. И из-за такой концентрации на этом олененке он постепенно потерял свой баджан и оставил его. И во время смерти он думал об этом олененке. И вот как описывается в этом стихе из Бхагавадгиты. То, что мы во время смерти, о чем думаем, того и достигаем. И вот он в итоге родился оленем. Но, так или иначе, несмотря на то, что он родился оленем, но из-за того, что он совершал баджан, он помнил свою прошлую жизнь. Он жалел об этом, плакал день и ночь. И И вот он ушел с этого оленевого стада от своей матери и отправился в то место, где в прошлой жизни он совершал баджан, Он увидел там эту реку Кандаки, это место, он расплакался, что из-за влияния майя я попал в такую сплоченную ситуацию, я так продался майя. И вот Вишина Чукаварти говорит. Я говорю об этом свидетельстве, чтобы мы все были очень осторожны. Есть два вида пар... пара в соответствии с предыдущими. Вот парабха — это проявленная карма. Есть два вида — это проявленная карма. Первая парабха — это Субха-парабтра ⁇ очень такая хорошая карма, благочестие, а вторая ⁇ плохая. И вот Вишана Чегавати говорит, не думайте э, плохо о Бхардмахараджи. И вот есть два вида парабхи. Есть субха-парабха. И Ашуба, вот, то есть благоприятная и неблагоприятная проявленная карма, что-то такое, Вишна Чапаватия поясняет, когда Бхагаван хочет благословить преданных, когда Бхагаван специально хочет увеличить э, чувство преданного. Иногда Бхагаван специально посылает э, какую-то иллюзию, по, нечто подобное иллюзии, как, как в случае в жизни Махарадж Годы за годами совершал и почему именно в этот день Бадмахараш он почувствовал лечение этому оленянку. И после того, как Брадмахраша спас его, он мог этого оленянка пристроить куда-нибудь к другим оленям. Спас его мог бы какую-то другую альтернативую найти, как в случае, Но он решил кормить его молоком, мог бы в конце концов этого олененка отдать тут деревню, чтобы они его выхаживали. Зачем спас, спас не так, это не так это все плохо. Но можно, надо еще помнить, что мы уже привязаться к нему и потерять свои поэтому... Мог бы взять этого Ленинка, оставить его в деревне, там эти люди позаботились бы о нем. Но он сам начал заботиться о нем, и поэтому из этого потерял свой баджан, и вот Вишина Чакарапача говорит, и это вообще не было чем-то плохим, это наоборот, было шуба барабхи. Это благоприятно, благоприятно было, поскольку из-за этого он потерял баджан это как бы пойдет, Но почему? Он совершал баджин, долгое время, не было никакого Майи. И вот... Смотрите, он оставил все свое царство как исполнение, без всякого сожаления и привязанности. Огромное царство жен, детей. И вот Вишанат говорит, что это было организовано Бхагаваном, а не моей. Он сделал это так, чтобы тот, он был предельно уставлен дальше, чтобы он помнил об этом и чувствовал, что надо делать и что нет, и это чувство привлек его к успеху. Если вы в вашей жизни не, не будете беспокоиться, не беспокоитесь о том, что не получили милость Бхагавана или Гуру Вишнауф, то ваш Бхаджан несовершенен. Несовершен, И вот такое беспокойство о том, что как бы получить милость Гуру Ващнауф, оно должно быть у нас. И вот такое может случиться в жизни преданных. Это то, что организовал Богован Анимая, но когда в соответствии с нашим, нашей доной кармой мы страдаем и падаем из-за этого, это <вы> чаще ча <вы> ча ча всего происходит из-за влияния майя, а вот в случае с Бархатамахраджием это по воле Кришны. Мы должны быть готовы встр встретиться с какой-то Шубхапарабдхой или Ашубхра а а и все может случиться в нашей жизни. Какая-то майя может прийти в форме прекрасной девушки или мужчины или Денег, положение в обществе или еще чего-нибудь и это может стать причиной нашего падения. И вот мы решили обсудить славу нашей гурварги, особенно те, кто хотели следовать Шили Прахопаде полностью. Я имею в виду те, кто Пресиди находится в гармонии с силой Праппады. Особенно о нем я хочу сказать. И вот сегодня день День явления великого предного, как Бхакти Шурабх... Бхакти Шурабх... Бхакти Шара, Бхакти, Шара, Бхакти, Шара, Бхакти, Шара, Бхакти Шара, Вот этот Матха Шестерукав Махаха он а, напротив а, Гапина матха чуть подъехал на в сторону переправы. Вот там шестерки Махапрабху. И вот я хочу сказать что-то об этом великом преданном. И вот я вначале говорил, что без понимания Гуру Татвы, не только понимания, а если мы не утвердились в Гуру Татве, мы не можем совершать Харибаджан, не можем начать Харибаджан. И вот это возвышенные преданные. Ну, он родился в, в 1902 году и вот он родился на территории Восточного Бенгала. Потом он к, к Бангладешеву отошел. И, и, и вот это в э, области Кул, Кулна было. Он происходил из so uh, высокой семьи, с очень набожной семьей. Его отец его отца звали. Саша Саши Чанда. Саши, Саши Чандра, Саши Чандра и вот когда он, он родился, он... Он... у него было нечто особенное, его имя, Назвали его Нандагапалом. И вот он с самого рождения. Его характер, его поведение, его внешний вид, все было особенное. Он был очень разумен. И вот после того, как он закончил эту школу, <связывание> он пошел учиться до один. До 11 класса. In any way, you have to come out to take, you have to appear in government education, government exam. After that, you can again take it with 11-12. 10 11, 12. Martin, plus 2. After that, you can you can step into college for graduation. By that time, the system after 11 you can go directly to college. It's called matriculation. Matriculation. So, result reserved abnormally good. В общем, экзамен сдал он очень хорошо. И очень необычайно хорошо. И потом пошел учиться дальше. Он прославлял своего отца всегда, выражал его почтение всяческого уважение Баджан не может начаться до того, как мы примем дикшу. Но иногда можно видеть, что в чьей жизни происходит, что даже до принятия дикшей они совершали харикета, повторяли харинам, что-то делали, какой-то баджан. Мы знаем, что не приняв прибежище садгу, баджан не может начаться хорошо, но в соответствии с предыдущими савскарами, мы можем найти какие-то души с самого малого возраста, они поклоняются Бхагавану, что-то делают, даже в детстве, как Нитянанда, или, или наш Уда Удавджи. Так много примеров Ширипабхупади, Бхагавантакури, Шриванандасен. Они, можно видеть даже в детстве, они как-то делали какую-то баджану. И вот из-за своих предыдущих санскар он, of... он был очень склонен к Харимаджану, его отец также. Отец он был очень набожен, и, был, и вот после того, как он закончил среднюю школу, И вот где система такая, кто сдаст экзамены больше, чем на 80%, то ему везде дорога открыта. И вот и написали ему письмо, какое-то было это рекомендательное. И вот он решил пойти After в инженерный колледж. Engineering college. Engineering college. No, в в И, в общем, родственники его родители тоже решили вместе с ним переехать. И вот он поступил в этот Катакский инженерный колледж, и семья к нему приехала, переехала, точнее. И вот он был очень разумным студентом, привлекал внимание профессоров. Ну, и вот еще было нечто позитивное в его жизни, то, что он всегда интересовался духовной жизнью. Он всегда пытался что-то делать духовное, и в этом его хорошая и сторона. И вот потом Брон, есть Буаныша Гордиамат, там Шила Павхупат установил божество и различные другие маджи. И вот из Гауди Мадха в Баба. И вот один Баба Джимакарадж поддерживал этот храм. И вот он ходил просить подаяния один. И он также приходил в их дом. И в дом Люблю сила Ваджи Гаппала Бабу Шашитара Бабу И вот когда Ваджи Бехаре Баба пришел просить про даяние в его дом, то правило было в том что он говорил, какой-то харикадхо Поскольку там были Most of the Ну, в смысле, жители Арисы вдруг она видела какого-то бенгальца Бенгальса. Мать его Шайвали не звали. И вот вся семья. Садилась в Бихари, он говорил ему Харикатху. И такой, такого была традиция такая была. Они давали какое-то подаяние ему, но это не столь важно. Гораздо важнее, Шила Проха поддал такое наставление, как в случае с Гуранга Махабраво. Гуранга Махабраво. Он дал наставление Нитянаде харидас, О Нитянада О Харидас идите. В различные дома и говорите харинам я им повторяю прохлопат не говорит, что идите рис или какие-то пожертвования у них нет повторяйте говорите просите их повторять харинам если что-то дадут то хорошо не дадут неважно. и вот на эту тему я могу особую харикатху сказать в какой-то день, поскольку вот в намапарадхах я говорил в Ассамбли и вот на Бенгале Махараджи говорят, да". что... О намапарадхах Махарадж более подробно может говорить и вот одно из Оскорбление святых имен это давать харинам тому, кого нет веры. They are not established in, you know, Madhavaniyari higher level. I'm not speaking about. It. They are more. But I'm speaking about our Guru Vardhaman Maharaj. And I was talking about. And that's mean, that's <doing Lambda can laugh> И какие-то из них пали, не повторяли Харинам, оставили Баджан. Такого бывало. И вопрос может возникнуть, совершили ли они ошибку в своей жизни? И почему не дали Харинам тому, кто, их оста хаст, кто оставил Харинам? Я не могу вспомнить, Я иногда ходил на базар и просил людей повторять цветы и имена. И вот они совершили они ошибку или нет. Он как бы повторял, просить, повторял, пов, просил повторять Харинам тех, кто не хотел. Но организовал ситуацию так, что они вынуждены были повторять цветы имена. Но что это, оскорбительное это или нет. И вот на эту тему вот этого нам аппаратхи Махарадж будет отдельно говорить, это достаточно обширная тема. И вот среди десяти оскорблений святых времен говорится, что те, у кого нет веры, никакой веры. Как это возможно? поскольку те, у кого есть вера, они, естественно, могут повторять хрена. У них есть вера в састы, саду и слова. Что такое вера? Те, у кого уже есть вера, их не надо просить повторять хрена, они не так повторяют. Но я также говорю Харикадху перед обусловленными душами, оскорбительно ли это с моей стороны или нет? Или со стороны а, Сикананды Прабху? Он дал Харинам слону оскорбительно ли это было или нет? Или если какой-то Махаджан говорит Харинам, какому-то пьяному человеку, и каким-то наркоманом, Вот можно вспомнить, в Америке с вами Маха проповедовал о хиппе среди них. В основном наркоманы были и прочие такие опустившиеся люди. И вот давать им хренам повторять хринам перед ними, оскорбительно это или нет. Или со стороны нити надо просить повторить хринам Джагай Мадхая, которая пьяница и тунеядца, оскорбительно было или нет. И вот почему вот в, этом, в одном из оскорблений святых имен написано так, что давать хринам людям, не имеющим веру, оскорбительно. Вот Махарадж об этом всем потом расскажет. И вот Махарадж продолжает, что Враджи вот Бихари Баба нашел позитивное настроение в них. И он узнал, что они из Бангладеша, там большинство людей имеют веру в Бхагавана. Из-за милости Нитинанды Но это но И вот Ваджаби Бихари Баба говорил Харикадху И они с полным вниманием слушали Расхищались И после этого Поскольку Ваджи Бихари Баба был ученик Шила Прабхупада, Бхакти Сиданта Сарасвати, и постепенно Шаши Бабу, отец Нандагапала, он обнаружил, что день за днем мой сын, он, отречение в нем проявляется все больше и больше. И вот он смотрит день за днем, мой сын развивается а, в отрешенности. И не столь а, а, интересуется обучением в колледже, а интересуется какими-то духовными вещами. И в один день Шашибабу сказал сыну о сын. Скажи мне, не скрывай ничего. Если ты чувствуешь влечение к духовной жизни, то я помогу тебе. Я не как другие отцы, не как обычный отец. Я твой особый отец. Если ты заинтересован в духовной жизни, в Атматате. Я с тобой поеду в Майпур И позволю тебе получить дикшу харинамат Силы Сарасвати, Если ты хочешь служить мне, Ему Я не буду возражать Пожалуйста, скажи, чего ты хочешь Я помогу тебе И он сказал, Отец сказать, я чувствую с каждым днем, я чувствую больше и больше влечения к духовной жизни. Я чувствую больше влечения к духовной жизни. И вот они собрались ехать в мой пол. И тем временем отец и моего мать не Дэви они с Катаком во время гола поехали в, в Майполш, чтобы встретиться с членом бракоподобия бактисиданты Салсваче. Азебихарибаба он написал письмо, что одна семья, они очень вдохновлены вами. И я отправляю их. Вот такое в такое-то время они приедут в Майпур. «Благословите меня, чтобы я и дальше совершал служение». И вот они приехали в Мэйпур, встретились с Чилой Прабхупадой. И что дальше? Когда они предались лотосом стопам Чилой Прабхупада увидя их семью, ну и в их настроении, чувства, сила Прабхупат был очень доволен. И вот все вместе они получили Харина. <связываем> У Силы Прабхупады Бхагдаситантеса. Сила Прабхупада был уверен в их искренности. И после этого долгое время... И в общем, они остались в Майпуре и слушали такую великолепную харикатху суст Шилапархупаде, Бхабхи Святанте Савасвати, через какое-то время. И вот имя Надагапал было Пхарша. Бы Шилапархупад немножко изменил его, стал Нададулал. неразумен имел огромную веру в гуру Вечного. И вот Силава Прабхупад был очень доволен им. Он познакомил им его со всеми Матхаваси и когда тот день пришел, когда они собирались возвращаться в Катак. Отец спросил его, «Это долгое время, тут нужно возвращаться домой, но мы тебя не держим». И отец сложными ладонями сказал, «Отец, вы сказали мне, что вы готовы занять меня в Горосеве, и поэтому лучше, если вы оставите меня тут, я не хочу возвращаться». Правда. Я чувств, почувствую себя удачливым, если вы позволите мне служить такому великому преднамощению покупании макисидантиса Асвати. Хорошо, оставайся. Я благословляю тебя, ты достигнешь успеха в своем бажене, в своей голосеве. И вот они так с такими словами. Отец, матерью уехали. Обычные родители очень переживают, если их дети уходят в какую-то религиозную организацию, а если их дети едут в Америку, на долгий срок они только радуются. И вот своей матери сказал, что мой друг вот в Америку учебу, Уехал, его мать не переживает, а я собираюсь. Баджа совершать чего-то переживаешь. И вот такое состояние. И вот его родители с такими словами уехали. Шила Прахопад был очень доволен, и Шила Прахопад занял его в редактуре Надиа Пракаша». Было вот, группа преданных, которые занимались ред... Ред... редактированием Надья на Пракаша и такие, вот, издательством этим. Потом Шубхавилас Вилас был, это Бхакти Майю Бхагат Гасай Махарадж, его Шубха Вилас звали в то время, Кришна Канти Шаман Гасай Махарадж. Пранава Нанта Прабхума, Гур Махарадшани, все вот занимались вот этим служением в, в издательстве Надя Пракаша, Шила Прабхупад. Был очень доволен, видя их как мадную работу. И не только это. Шила Прабхупад хотел занять Нанта Дулала Прабху как учителя в Бхактивенто-институте. начала принял решение занять Нанда Дулала. в этом школе Бахтинунд институт как духовного учителя духовности чтобы учил И вот долгое время он совершил, совершал там служение сила покупат был очень доволен им и в 1936 году последнего декабря, когда сила покупат оставила свое тело. И вот одна there. проблема возникла, anyway, он хотел ее как-то решить, I mean, so very very decision, но не смог и решил уйти из марха И вот он уже шел куда-то пошел. И после этого он захотел присоединиться к Государю Махараджу, поскольку тем временем Государь Махарадж он восстановил место Имлитала И в Гаунин получил место, я там тоже совершал баджан. И вот Нанта Прабу решил остаться в матхе этого воздушного предного Бхактисранге, Гусай Махараджа. Он был уже в санесе, он получил от Шила Прабхупада Саньясу. И вот он жил в Амлеталисе, Шалбаджин, и после этого Госвай Махарадж, ему был, он чувствовал себя очень хорошо там, в этом Амлеталисе. Под руководством Госвай Махараджа, которого он принял как своего шикшагуру, не отличного от Шилапрабхупады. И после этого Гасай Махараша оставил свое тело. И в том случае он остался старшим. И, и вот в этом Гудематхиме-Детальском он остался старшим. Там были большинство из них были ученики Гаслая Махараджа. И вот они решили назначить его Ачари, этого Матха. Он не был готов, он отказывался. Как говорит мне самый самые старшие. Мы думаем, что вы не отличны от нашего да? поэтому давайте Занимаете пост Ачарьи, вот он вынужден был принять его, и через какое-то время те, кто приняли саньяс, а, а еще забыл сказать, он получил саньяс от Госвай Маградзе. Перед тем, как оставить тело, он, в смысле, перед тем, как Госвай Маградзе оставил тело, он саньяс получил Бхакти Шурав Бхакти Шар, его назвали. Бхакти Шаврав, Бхакти Шар. Бхакти И также он получил титул от Вишсович Набараджи Савхи. Во время Горупонима Шила Прабхупатра сдавал различные титулы, и его титул был Uh, забыл, uh, забыл, к сожалению, его титул. Бхати, Вот он назначили в Ачари, он успешно исполнял эти обязанности. Он ну, вообще образовал, но, и кто в то же самое время идеально соблюдал все эти обеты отреченного уклада жизни. Но ну, из-за влияния Майи, те санья, ученики Гаса Маказа. они даже те, кто получили саньяс от него, они начали что-то там делать против него, если хотели его выгнать. Иногда случается так. Как в случае с Вайканом с Махараджем, он, он отдал обязанности Ачария Бхактива и Бав. Пури Гасай Махараджи сам не хотел этим заниматься. Бывает иногда так и вот Госвая Махарадж, перед тем, как какое-то решение принимать он. А, ну, в общем, перед тем, как назначить Ачари, он оставил тело, не успел. Потом эти его ученики, ну, в общем, не только вот, другие тоже, захотели его выгнать с поста Ачари. И когда он узнал, что они не хотят меня видеть на посту Ачари, он написал письмо, что уходит с этого поста, и а письмо это отдал этому обществу. И все братья боги, как Швилла Бхакти пури Малпуриды в Гаса Махаджи одобрили его Ты, Вы действительно очень могущественны, вы не привязаны ни к чему Вот И Вот я слушал Бхакти Сангхи в Гаса Махаджи Это не моя ачарья я делаю это только для того чтобы служить бахрат это не мое как не мой чай, я хотел служить ему если вы не хотите я ухожу и вот он в общем оставил это общество а что же делать и после этого Ахмадов Махарадж Махараджа попросил его, можете храм построить. И вот царь Махарадж взял кусок земли. В то время было дешево, на денег особо у них не было. И вот у Парамхамса Махараджа, вот он купил часть земли. И после этого установил божество и пригласил И вот он пригласил Шрилапуридаса Махараджи, чтобы тот установил вот этого божества шестирокого махапрабу, хотя он был Младший Гур был старше, но все же он очень уважал его. Жаловал. И это была природа Гур Махаража. Гусей Махарадж тоже был младший. И Широпури Гусей Махарадж его очень уважал как старшего, хотя он был младше. И вот Гуру он установил божество здесь, в Майпуре. Шесть роков Махапрабху, и в тот день... Mm. И вот Бхакти Вигян, Бхакти в то время народом Махапрабху, во время гомахраджа не было отдельного храма, он был, жил в матхи матовой гостевой махрадже. И вот после того, как установка башест была закончена, призвание звоне тот сам махрадж попросил его принять просад какую-то отдельную комнате, поскольку громокраще везде не вот забыл занял это пуджи установка призванием божеств и вот бацемарач э, еще бацем вот этот бацепан при недуга с громокращи, но вот там право вот там бактивиан И, и в этом принесли просаду, это принесли какой-то пропаренный рис. Наутнам Брамача сказал Гуру Махадзе, что делать рис с его как бы нехорошо. Нехорошо нам его есть. Смотрите, Наутнам Брамача сказал в своей жизни, никогда этот пропаренный рис не ел. И вы тоже над Махарашном дали это видение, что делать. И вот Гру Махараш сказал, когда чистые вашнавы дают какой-то просад, мы не должны судить его. Как в случае Махапрабху сказал, что когда Мадведа Парипат, он принял просад в доме. Брамана более низкая низко касты, где важаваться Ельсани, если Брамачари никогда не едят, Гуранту Гу Махапрабху говорит, что, мои, что наша предыдущая Гуру Арга делает, мои правила. И все будут критиковать тебя пускай критикуют. Я буду делать то, что а делала моя Гурвага, поскольку Мадхвайда он принимал Прасад здесь, и это мои правила, и вот как вот Дешилуки. Говорится, что мы должны делать то, что делают махаджаны, следовать по их стопам. Если мы не будем следовать пути, указанным Махаджаном, Махаджан, и это нехорошо. И вот с Чалабхати Памодхури Дева Кто? Сказал. Махарадж нам дал этот ритс. Мы не должны судить его и должны принять то, что нам дал. Мы не, не, не, никогда, не всегда будем его есть, а вот только вот сегодня в честь уважения мы должны его принять. И ну, не суть а вареный рис, считая ну, этот рис, потому что Брама никогда не едят. Поэтому вот они за всю, всю свою жизнь никогда не ели этот пропаренный рис. А тут так случилось, что вот, другого не было. <laughs> И им предложили этот пропаренный рис. И вот они знак уважения приняли его. Потом у него в давай какой-то матч есть еще в паре мест. He is not his disciple, I mean disciple of disciple, follow, oh, I don't like to speak anyway. So he was successful to make different kind of mods, in different places. So successfully, and Paramidya Madhukusimaya also used to invite him in different function. Calcutta, they used to add in function, they used to invite Bhakti Shabra, Bhakti Shah Maharaj. So Bhakti Shabra, Bhakti Shah Maharaj, They used to go by the invitation of Maharaj is to speak Harikatha also. Yeah. Very, very, very soft relationship, remember? Very soft relationship. He was very tranquil. He was very tranquil. He ну, как Он, может, куда-то ездил, но не всегда и очень редко. Он обычно находился в одном месте, как наш Мадхов Гасимараш, Шелкиш и Они постоянно ездили вокруг, по всей Индии. Но вот он практически никуда не ездил, может, крайне редко, как в основном в Сыр в Сарабуджматхе и в Сиуре еще какое-то место тут äh, поблизости. И вот он говорил, Харикатху она была очень могущественна. Он был таким могущественным в однажды он решил yeah, посетить святые места Северной Индии. И в Северной Индии вначале он отправился Храм Господа Махараджа. У него два храма. Один в Индрапрастсе, другой где-то там еще. Храм, там в Малкогоне. Малкогон и Индрапрастсе. где Панчапандавы основали. Царский дворец был у них, в Андропрасте. И утром он отправился в лес, там три 3... километра было, ну, как этот государственный лес вообще, ну, посажен недавно. Правительство там засажило эти территории, вот лес посадили. И вот он повторял хоринам, и так километра пять они проходили в одну сторону, в другую, повторяли хоринам. Одессик встречался, как кто-то по дороге. Они кланялись ему, задавали вопросы, да, такая была у него практика. Он отвечал на вопросы, на которые задавали ему прохожие. И вот наша Гурага, включая Бахтипа Мудапури, Довгасамараджа, Шиламаду, Довгасамараджа, кто нет, все они очень уважали и любили этого возвышенного преданного. Его жизнь была безупречна. Никто не мог найти каких-то недостатков и каких-то ошибок за всю его жизнь. Я очень горд Немного раз раньше я посещал этот храм шестерок Махапрабху. Сейчас я не успеваю туда уходить. Вот я прошу прощения и милости у лотосных столб Бхакти Шарамгасай Макараджи и значение его имени Бхакти Шарамгасай а аромат его чистой духовной преданности он распространяется подобно аромату цветов и дает нам удовлетворение мы очень счастливы он идеал пример идеализма перед нами его жизнь безупречна, он никогда не был увлечен ни в чем плохом и он начал принимать учеников, много учеников пришло, одни из них очень любили меня. Большинство, могу даже сказать, это. многие уже оставили тело. Сейчас большинство из учеников so, уже оставили тело. Не, не знаю, кто там остался, и вот я хочу попросить you, милости у Шила Махараджа, чтобы он благословил меня, чтобы я мог следовать его идеализму. И шлока, с которого начал, мы должны помнить ее. И вот тот, у кого есть акинчана бхакти, как Махарадж. Вот тот, у кого есть Акинчана Бхакти, Тот, кто не скинчен. Все качества Бхагавана, они находится в его сердце. И тот, кто не преданный, как можно ожидать трансцендентные качества у непреданных. Как у непреданных мы можем ожидать какие-то трансцендентные качества, мы не можем ожидать их. an den Bauern